Хотите смотреть крутые видеоролики? Много узнать? Познакомиться с нами поближе? Тогда вот точно по адресу. Здоровщик всем, меня зовут Русик. А меня зовут Чаща. Но перед началом ролика вы должны поставить лайк, подписаться на канал и, и нажать на колокольчик. Мы дадим вам 10 секунд на это. Время пошло. А если нет, то вы холодцы Сегодня мы ответим на такие вопросы, как Где мы живем И пройдем мы или нет Но это в конце ролика А сейчас мы проведем два челленджа Ха-ха Первый челлендж Вытяни листочек В этом челлендж мы будем По очереди Втягивать листочки с вопросами и будем на них отвечать Во а второй челлендж мы будем угадывать название песни Погнали! Это первый челлендж и сейчас мы решим, кто будет первым отвечать на них Сулифа, сулифа, сулифа, сулифа, сулифа, Я проиграл, так что я первый Смешиваю Опять хочешь это? Ты звук хочешь? На что ты потратишь 30 тысяч рублей? Я бы их потратил На хорошую Камеру На хромакей Короче на то что короче на э, короче на я куплю себе телефон кстати сейчас очередь Саши и у каждого из нас будет по 5 вопросов хм. назови три вещи без которых ты не можешь жить хм. это телевизор Еда и компьютер. Теперь моя очередь. Смешу так. их. Да, я, я сам, я сам. Не трогай меня. Зачем ты меня трогаешь? Это как-то странно. Я смешу их. Так. Вот. Если бы у тебя была возможность навсегда остаться в каком-то возрасте, какой бы это был возраст? Ну, это был бы... Возраст... Ну... 30 лет, короче. В школе ты издевался над учителями или одноклассниками? Хм... Давайте подумать. Нет! Хм. Давай, по очередь. Так, это уже третий вопрос. Если бы у тебя была возможность за полчаса научиться чему угодно, чему бы тебе захотелось научиться? Ну, мне бы захотелось э, стать э, отличником, потому что я троечник, да. Это моя тайна. Это моя... Следующий вопрос. Ща-ща. Убираю листочек. Ты когда-нибудь позорил себя на глазах у толпы? Нет. Нет. Не так. Почему ты не объясняешь свои слова? Объясни мне, почему? Следующий вопрос. Мой вопрос. Смешиваем наши карточки. Это был уже четвертый. Это уже четвертый вопрос. Какой ты фрукт? ты нам задаешь вопросы которые, на которых мы не можем ответить я я не фрукт я овощ переходим, пере, переходим к следующему вопросу да Твой вопрос. смешиваем карточки хотя нечего уже смешивать Тебе хотелось иметь какую-нибудь сверхспособность? М -м, да, поделать бы. Я бы хотел летать. Да. да ладно, ты ответил на свой вопрос. Нормально. Ты бы смог пройтись в белье по торговому центру? Нет, знаете... Мне мой старший брат, который является оператором, говорит, давай будем пранкерами. Но я не хочу быть пранкером, потому что я не хочу позориться. Знаете, почему я не хочу быть пранкером? Вот почему я не хочу быть пранкером. Вам упала. Но это не суть. Переходим к следующему вопросу. Кстати, последний вопрос остался. Ты часто участвуешь в драках? Да, я в них вообще не участвую. Ну, два раза и все. Два раза и все. Итак, наш следующий челлендж отгадай название песни. Кто выиграет, получит 150 рублей. А если будет ничья, то никто из нас ничего не получит. Смотрите, кто первый стукнет об стол, то загорится вот эта лампа. Вот сейчас покажу Видите? Магия. Да, я знаю. Это круто. Да. Ну что ж. Поехали ту ту ту Да, я угадал Ой, мунуайн, мунуайн, то есть, да, мунуайн Так, следующая музыка у меня начисляется один балл Вот здесь, вот, вот здесь, вот здесь Короче, когда смонтируем, то будет видно Итак, следующая песня Пошел в сраку. Лев! У меня одно очко. Я думал, он не знает. Я просто дал ему шанс, понимаете? Просто он проиграет. Я знаю, я знаю точно. Итак, третий. Третья музыка. Пожи, поехали, поехали. Давайте. Включай. Да он! Айм Га! Айм Айм Правильно? Правильно. У меня два балла, у него один балл. Так, следующая музыка. Ганста! Морф! Сделай погромче. Рексон! Рексон! рексон, рексон да? Рексон, Правильно. Рексон, это, был, рексон, это же логично. Он тут на этой песне говорит только Рексон, Рексон, Рексон, Рексон. Короче, рексо". это логично. У меня три балла, у него один балл. Я же говорил, я выигрываю. Переходим к следующей музыке. Итак, четвертый раунд. Пятый, да. Пятый раунд. Там он! Там он! У него два очка, у меня три очка. Шестой раунд. Поехали! Мола, ты Мола. Не успел, пацаны, не успел. Итак, у него три очка, у меня тоже три. Переходим к следующему раунду, седьмой раунд. Поехали. Эту музыку я знаю. Погромче сделай. Ну это, это же ясно, я же все знаю, я все музыки знаю Итак, у меня 4 очка, у него 3 очка Пока что я выигрываю Выключаем свет Восьмой э -э -э, раунд, поехали Нет? Заценила. Пока что непонятно. Зацепила. Это нечестно. Он посматривал, я видел. Да. Видели, я посмотрю. Ты, ты, ты против что? меня что-то что? имеешь. Ты против меня что-то имеешь. Не психуй, не психуй. успокойся, успокойся Итак, все. Доигрался. Итак, у него 4 очка, у меня 4 очка. Следующий раунд. Девятый раунд. Гайся! Может, это обоем нам засчитать? Конста! Да, это защита нам обоем. 5-5, счет. Последний финальный раунд. Итак, это будет жарко. Не забудь, как, не забудь, забудь-ка. Так, по нашим расчетам МОИО! Он получает вот эти вот Бравлый деньги Но! Но! Я с ним стукнул Но он сказал впервые Может сказать, что у нас ничья Но... Я его Но я его пожалею Так что Наш челлендж окончен! Как мы обещали, мы ответим на два вопроса Братья, мы или нет? В каком мы городе живем? Итак Момент истины Мы с ним Братья Но Но Мы с ним двоюродные братья Кто знал это Напишите в комментариях Итак Следующий ответ на ваш вопрос: в каком мы городе живем? Мы живем в городе Слюдянка. Да, мы живем в городе Слюдянка, Иркутская область. Но это не точно. Я пущу это точно. Просто. Ну ладно. С вами был канал. С, -с вами был канал Кики Бум. Всем удачи и спок-поки всем. Все, пока, все.